итак друзья вас приветствую на моем канале сегодня мы с вами разберемся как привязать youtube канал к аккаунту бренда и прежде чем мы начнем обязательно подписывайся на мой канал жми колокольчик чтобы быть в курсе всех новых видео и если у тебя появятся вопросы обязательно задавай их в комментариях под этим видео я на них обязательно отвечу а на самые интересные запишу отдельные видео приступим к самому видеоролику а для чего вообще это делается во-первых привязка к аккаунту бренда она необходима для того чтобы выдавать нормальный администратора канала то есть другим пользователям Давать доступ к вашему каналу. Есть в новом интерфейсе возможность выдавать менеджера канала, но это неудобно. Это то же самое, как если бы кто-то из вас пользовался Google Ads, рекламу настраивал, то там есть управляющий аккаунт, есть обычные аккаунты. Вот по новой логике, это то же самое, как вы просто будете обычным аккаунтом пользоваться. А я вам покажу метод, это считайте, что ваш главный Google аккаунт будет управляющим аккаунтом для всех остальных аккаунтов. И таким образом будет удобно управлять многими каналами. Итак, что нам необходимо сделать, чтобы привязать канал? Во-первых, у нас уже есть канал, на нем 5000 подписчиков, и именно его мы будем привязывать к аккаунту бренда. Для этого нам необходимо создать канал, дубликат. Что мы делаем? Мы копируем непосредственно название видео. Заходим в настройки. Как вы видите, в данный момент сейчас здесь нету э, возможности выдавать администратора. Э, значит, аккаунт не привязан. Дальше заходим в управление каналами и создаем канал. В названии канала вставляем идентичное название того, которое у нас есть сейчас. Нажимаем создать. Все, канал у нас создался. Дальше мы заходим также э, на иконку, нажимаем настройки. И, как вы видите, здесь возможность администратора канала выдавать есть. Значит, этот канал уже связан с аккаунтом бренда. Теперь, что нам необходимо сделать? Нам необходимо вернуться в изначально наш канал. Вот мы видим на нем 5000 подписчиков, мы заходим в него. После этого мы заходим в расширенные настройки и нажимаем «Связать канал с аккаунтом бренда». Итак, мы вводим пароль, нажимаем «Далее», подтверждаем его. Ждем смс подтверждением, вводим код, нажимаем «Далее». После этого у вас открылось меню э, «Связки каналов с аккаунтами бренда» либо с аккаунтами Google. На данный момент э, у нас канал связан просто с аккаунтом Google. Нам же нужно его связать с аккаунтом бренда, именно вот с этим каналом, который мы создали. Вот этот аккаунт бренда. Мы на него нажимаем и выбираем «Удалить канал». Перед тем, как вы нажмете «Удалить канал», удостоверьтесь, что это действительно пустой канал, который вы только что создали. И на нем нет подписчиков, нет видео, нет ничего. Если у вас тут ничего нет, вы выбрали правильный канал, нажимаете «Удалить». Далее, после того, как я его выбрал, мы удалили старый канал, у нас остался аккаунт бренда, пустой. И теперь именно с ним мы и будем связывать. Как вы видите, после перепривязки мой канал после перемещения также будет иметь такую же ссылку. На него перенесется то же самое количество подписчиков, количество видео, количество плейлистов, а также значок все будет перенесено, но при этом это уже будет связка с аккаунтом бренда. Далее мы нажимаем Связать канал. Он нас предупреждает о том, что не будут перенесены следующие комментарии, не будут там настройки автоматической фильтрации сообществ. Все остальное будет перенесено. Главное нам, чтобы перенесся сам канал, сами подписчики, остальное мы в случае чего будем донастраивать. Это уже мелочи. Нажимаем переместить канал. После того, как мы перенесли канал, мы нажимаем «Ок». Далее мы нажимаем «Сменить аккаунт» и видим, что на данный момент у нас нет канала. Но при этом у нас появился наш аккаунт бренда уже с перенесенными подписчиками. Что нам необходимо в данный момент сделать? Нам необходимо перенести иконку. Чтобы перенести иконку, мы нажимаем на иконку, нажимаем «Управление аккаунтом Google». Далее щелкаем на картинку. И заходим в раздел «Ваши фотографии». После этого выбираем фотографию, нажимаем на нее правую кнопку «Сохранить картинку как». Мы ее сохраняем на рабочий стол. Она у нас сохранилась, закрываем. Нам необходимо закрыть эту вкладку, вернуться в YouTube. После мы нажимаем «Сменить канал». И выбираем канал, который с аккаунтом бренда. Нажимаем снова на иконку. Нажимаем Управление аккаунтом Google. После этого нажимаем на значок и переносим вашу иконку с прошлого канала, чтобы она снова вернулась на канал. Растягиваем ее на весь размер, нажимаем установить как фото профиля. У нас все установилось. Мы сделали все верно. Теперь, чтобы проверить, мы закрываем снова вкладку. Заходим на YouTube, выбираем мой канал, иконка у нас стоит, все верно. Теперь заходим в настройки, и мы видим, что у нас появилась возможность добавлять или удалять администратора канала. И давайте сразу добавим администратора канала. Нажимаем настройки доступа, он снова предлагает отправить, нажимаем отправить, ждем SMS с кодом, вставляем код, нажимаем далее. Все, заходим в настройки доступа. Нажимаем плюсик, выбираем роль администратора, пишем почту того, кого необходимо добавить, выбираем аккаунт, нажимаем пригласить. Все, теперь все, что необходимо, того, кого вы пригласили зайти на почту, принять приглашение и он автоматически станет администратором аккаунта. Это самый эффективный способ, пользуйтесь. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь им с тем, кому оно может быть полезно. Еще раз спасибо, что досмотрели его до конца. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик и будьте в курсе всех новостей в ютюбе. Спасибо, счастливо, пока.